Азербайджанцы одни из главных соперников наших в повольной борьбе. Вот что скажешь по схватке по самой? Эх, схватка была очень тяжелая, конечно. Так, как мы знаем друг друга давно, сам... Выход из Дагестана, тренируемся часто вместе. Ну, друг друга борьбу знаем, тяжело было, поймал на Скажи, пожалуйста, ребята, большинство дагестанцев, не большинство, а много дагестанцев, которые выступают за Азербайджан, а тренируются все-таки они дома или там? Там и тут тренируются они. Они часто дома тоже тренируются. Нет опасности, что во время тренировки всем, с кем ты стоишь в паре, очень тяжело потом бороться. Конечно, конечно. Вот сейчас с этим парнем мы давно, знаем, часто боремся. И вот тяжело было вначале вообще. Поймал на ошибке То есть мог и он взять верх? Да, конечно, конечно. Он чуть не догнал, да, еще 4 было уже. А как ты думаешь, зачем тренеры сборной Дагестана допускают это? Ведь это же ну, такой момент сложный. Ну, как, -как -никак, это опыт совместной тренировки. Опыт, опытом делимся У друг так получается. К как вот этот период сложный тренировался, расскажи. А, часто, так на улице тренировались, зал, так как залы были закрыты, особо, так сильно тоже не тренировались. На легке на улице бегали, так, по парам работали так. работали. Бороться на соревнованиях очень захотелось? Конечно, конечно. Так, что на России сказалось, долгое отсутствие кора. Сейчас нормально уже. Слушай, дагестанцы фантастически выступили на чемпионате России. А, как ты считаешь, вот почему это происходит? Не знаю. Так, там в Дагестане все, можно сказать, трудятся. Из-за того, что, наверное, много людей Дагестан, в зале находятся. Из-за этого там кому взять медаль, если дагестанцам, как весь, много людей бывает. Встречали как? Так, нормально. Ты что-то скромно сказал, неужели так? Не, я же проиграл, я так аккуратно ушел от него. Если выиграл, вы конечно, сначала у меня тоже. Победы, счастливо. счастливо.